Любая рецессия 1-2-3 класса по Миллеру, она тоже является показанием. И, конечно же, в первую очередь, для чего была придумана эта операция, это одиночные узкие щелевидные дефекты, щелевидные рецессии, высокие, там порядка 7-8 мм, которые не переместить было, не корональный а туннель, там тоже, я предваряю ваш вопрос, не сделать. Потому что такой ширины трансплантат мы, в общем-то, и он должен быть на 50% закрыт еще слизистым косичным лоскутом. Uh, то есть это где-то 16 миллиметров, да, его ширина. Но чаще всего такого мнения, такой возможности. Бывает, конечно. Но главное не провалиться в параманмае в полутинале при этом срезании. В общем, при латеральном перемещении, это тоже она заняла свою такую прочную нишу э, при устранении, по методикам устранения рецессий. Я считаю, что ее незаслуженно долгие годы обижали, обходили стороной. У нее очень хорошие результаты, прогностичные. Возможно, даже э, есть рецессии, при которых мы не всю поверхность корня этой методикой э, закрываем, но... Она дает стопроцентное формирование прикрепленной десны более 3,5 мм в области рецессии опекально, и потом можно делать второй этап, например, тем же корональным смещением, да, создав такие благоприятные условия, если пациент, конечно, хочет. Ну, это вопрос его желания. Противопоказанием это отсутствие латеральной зоны, прикрепленной к лисней ну, Бывает такая ситуация, когда это множественные, например, щелевидные дефекты, да, и с ними там приходится уже поступать немножко по-другому. Вот. Если у нас латеральная зона керотинизации есть какая-либо, с любой поверхности, независимо с медиальной или с дистальной, это не имеет никакого значения, значит можно оперировать. Если нет это противопоказание. И четвертый класс рецессии, ну к сожалению, да, там нету сосочка и конечно там сложности фиксации. Хотя я видела работы по четвертому классу, но это я видела у Палачи, у него есть такие работы, где он двухэтапно делает. Он сначала восстанавливает. Он же вообще посвятил этому жизнь восстановлению межзубного сосочка. Столько, сколько работ он написал на эту тему, я даже не знаю вообще другого человека. Вот. И он сначала восстанавливает сосочек, и потом оперировать. Но это уже, конечно, не рецессия четвертого класса получается, да, то есть он уже немножко не... Ну, он, он его не переводит, не да, раз. по сути, там во второй, да? в первый какой-то, во второй. Но все то же самое, та же самая таблица, вам ее сегодня, да? Нет, таблица на самом деле прям, очень крутая и она упрощает жизнь. Упрощает, да. самое главное, экономит время, систематизирует просто и знания систематизируют, потому что это очень как бы структурирует вот голову. И вы не распаляетесь, не думаете, а, мне тут туннель, карман, что мне там, я же здесь начитался, насмотрелся. Нет, вот ткнул пальцем и знает, что делать. Ну, естественно, вот она также присутствует, да, это именно эта И Ее можно сочетать как однослойной, так и двуслойной. Единственное, что латеральное смещение... Я не делаю ни с какими пластическими материалами, кроме аутотрансплантата. Сама методика иногда подразумевает зачастую образование донорского участка, в котором будет торчать пластический материал, что непозволительно да, при контакте с ротовой полостью. Поэтому это только аутотрансплантат, если это двухэтапный метод, ну это условный метод. Ну, вот, классическая ситуация, высокая. Это единственный, наверное, метод устранения рецессии, для которого неважна высота рецессии. Какая бы она ни была, нам абсолютно все равно, сколько она будет миллиметров. Естественно, что она не будет 2-3 миллиметра, потому что как бы, да, это не тот дефект. Хоть 10. Можно закрывать. Самое главное, чтобы у нас был запас латеральной прикрепленной mm -hmm. десны, А вот он должен равняться. Видите, здесь написана формула. Я ее сейчас извучу и расскажу, что это такое. Это как новое для нас значение с вами. Ширина рецессии. Не глубина ее, mm -hmm. а ширина, потому что нам важно вот это расстояние mm -hmm. мезиодистальное. Максимальное. Mm -hmm. Да, максимальное, конечно. Но, как правило, это Каранальнее всего мы должны его померить, потому что он здесь самая широкая. Мы измеряем ширину рецессии. Это будет х. И добавляем к нему всегда 6 мм. Это значение а, константное, оно не меняется. 6 мм плюс значение х. Значит, вертикальный разрез мы делаем от отступаем от десневого края, плюс еще три мм от мукогенгевальной границы. И сейчас будет дизайн лоскута. 3 миллиметра выше мукогенгевальной границы. Иногда, если рецессия очень высокая и больше можно вступить, но минимум это 3 миллиметра. Но самое главное, чтобы вы собрали вот эту вот ширину лоскута вот этого. Значит, что мы проводим? Мы доэпитализируем просто незначительным, да, как бы взбреваем эпителий на всю высоту рецессии с одной и с другой стороны. По сути, нивелируя вот этот вот переход незначительный. Вот сейчас... Вот этот переход, да, мы слегка просто нивелируем его одним как бы прямым разрезом. И начинаем выкаивание вот этого лоска. Вот здесь пунктиром отмечено, что здесь должно быть 3 мм прикрепленной десны по высоте. Ширину у вас 6 плюс х, а вот здесь три 3 мм прикрепленной десны. Но, как правило, вы это берете либо там зона адентии будет, либо там действительно хорошая такая десна, которая будет достаточно и... А ещё... э 6. Нет, 3. 3. Это вертикальный? Да. А ширина 6 плюс х. Плюс ширина рецессии. Сама самым корональным э, ее измеряем, с самым широком. Ну, соответственно, 6. может быть здесь миллиметров, или или Откуда 6 миллиметров? От свободной десны. мы отсюда до мм, Но если вы имеете в виду, что здесь три у вас, да. ну здесь не будет три. Но свободная десна сколько? Полтора. Ну, какие два с половиной не полтора. Не полтора. Не Ладно, вот слоножь два с половиной. То есть вы не, не должны биологическую ширину Вы не, не откроете биологическую ширину. Нет, вот здесь у вас получается вот этот разрез, он как правило 3 миллиметра и здесь 3. Вы вот, значит эта зона, все правильно вы сказали, нам будет 6. Да. Но вы же здесь разрез не делаете. Нет. Ну... Я поняла, я просто. Вы хотели просто при измерениях, да, чтобы вам понимать, сколько у вас должно быть. Вы все равно измерите же только прикрепленку, а здесь-то вы оставляете свободную десну и небольшой там кусочек прикрепления, просто как связку, да, если у вас вообще здесь не Адентия. Если это Адентия, то вообще все решает в лучшую сторону. Можно не экономить здесь слизистую. Вот таким образом я, я стараюсь полукругом, чтобы потом было красиво фиксировать сюда. Но методика прямой разрез на самом деле. Вертикальный И начинается отслаивание. Лучше всего от, от дистального края в этом случае. Вы аккуратно придете сюда, мобилизируем. И у вас вот этот дефект, открытая раневая поверхность, он бывает очень незначительный. Но в него будет торчать пластический материал. Поэтому, к сожалению, невозможно. Да, там полнослойный лоскут. Мы же говорили, да, о прикреплении десны. И, и как обычно, фиксируем сначала сосочки к сосочкам.